Привет, дорогие друзья! Короче, сейчас очень интересная история произошла. Открыл граффити-кейс на издропе, выпал нож за 12к. В миллионный раз напомню, что это все могло бы быть уже в инвентаре подписчика, но вы не особо поддержали прокачку инвентаря подписчика. Сейчас где-то подсказка вот здесь или вот здесь вылезет, поэтому посмотрите. То есть я делал прокачки со своими вот этими придурочными шансами на изике, но ну, вам не зашло, на ну, типа окей. Если все-таки просмотры на том ролике, лайки там тоже будут, но ну, все-таки сделаем. Короче, 12к на балике, сейчас поедем, но перед этим, конечно же, Промики, не реклама, что вы понимали, сайт кал форс дроп майкс го Дроп, топ скин Дроп лучше, чем изик, здесь не открывайте, но если открываете, есть промики по 40 процентов. Я их рекламирую, но ну, потому что таким образом я могу вообще ничего не закидывать на изик и выбивать крутые скины с подкруткой. А тем более, если вы все-таки реально поддержите идею прокачки инвентаря подписчика, то там будет грязь. Ну, типа, вообще можно будет не закидывать, и по факту, но ну, будет очень крутая прокачка, в которую я по факту не буду вкладывать денег. Поэтому ну промики ребят есть на 40 на 35. Вот они все, не ссылок. Ничего их оставлять не буду, ну просто видите, можете вести, Вот, спасибо Я только сейчас, короче, увидел, что у меня на паузе был. Я не знаю, с какого момента я поставил на паузу Я лох Короче, я открыл несколько кейсов 10 ножевых, 3 ножа выпало И аквамаринка За 16 тысяч ее я не вывел По той причине, что мне выпадал МК Поток информации с трек прям завода вывел Еле как продал на теме И 3 ножа с ножевых кейсов По итогу на балансе 23К Плюс еще и в инвенте лежит 16 Я просто забыл включить запись если у сейчас горит, жопа, вот В общем, ребят, нет, они а не всем спасибо, нифига Не то, что вы подумали, мы открыли 20 кейсов Только, все еще впереди Я хочу сейчас лайфленту отключить вот. Изидроп немного пустым стал, но сейчас хоть э, Без полиров будет, оно как-то поинтереснее а, Ребят, также, пожалуйста, попрошу Вас максимально поддержать Данный видеоролик лайком Вам не сложно, а мне гипер-гипер-гипер Приятно, это реально такая тема Что, ну, больше лайков, больше просмотров И выше шанс, что админы чаще начнут включать Собственно говоря, лютые шансы, и естественно, будем записывать с вами чаще на таких шансах эти прокачки инвентарей подписчиков. Поэтому, ну, пожалуйста, поддержите. Вас же я и буду качать. Может, потом именно ты в ролик попадешь? Поэтому, ну, не поскупись на лайк. Тем временем, нам с 10 перчаточных ничего не выпало, с 10 ножевых, в том числе, ничего не дропнулось. 13к у нас остается. Я предлагаю. А чё по кейсам тут еще есть? Из интересного. Самый интересный топ кейс. Ну, блин, он Он, кстати, 5 каст стоит. Он подешевел, лол. Давай мы откроем два топ кейса. Бля, это вообще. Ошибка ошибочная, честно говоря. Я понимаю, что отсюда мне редко что-то выпадают. Типа, да, вот тикет to Hell. Сколько не по 200 рублей стоит? Бля, по 200 рублей. пипец. 4К у нас остается. Блин, ну ладно, ладно, ладно лайк за топ-кейс. Я вообще это редко делаю, потому что это, типа, реально такая себе тема. Сейчас может ничего не выпасть, блин. У нас три ножа по итогу только будет. Да будет обидно. Кихабара пролетает. Так, Дигл есть, королева пуль есть. Или дождь из пулит называется, 2000 выпало Блин, ну типа, да, выпадала аквамаринка За 16, но я ее не продам на ТМ Смысл мне ее выводить Ну или, конечно, продам, но по жесткому Лоу прайсу, поэтому смысла я в этом Откровенно говоря, не вижу, у нас денег Меньше остается, боже мой Я сейчас буду плакаться, но, конечно, можно продать Ножики, и, типа, ну это бред, прям 16 тысяч Лежит у меня в инвентаре Так, я по привычке вниз начал листать Но выпадает шлак, ну то есть прям шлак Хотя мы окупились, но, блин Ничего крутого нет, реально можно продать Ножи и долбануть еще тайны Но на топ кейсе ти типа, бессмысленно Кстати повстанец он дорогой Вот он дорогой по любому Блин а что с ценами Почему так дешево я думал будет дороже Блин, прям, прям расстроился. Окей, окей, окей, окей, окей, окей, окей. Это что это за помойка? У нас 66 Игровых коинов осталось. Все, кстати, горит жопа, говорят, что я называю типа неправильно суммы. Короче, здесь вот эта вот тема, это типа 10 рублей, это один вот этот игровой коин. Ну, игровой изидроповский коин, поэтому. Короче, я предлагаю сейчас пойти в банк, продать все нахер. Ну, типа, 16к. Ладно, рискуем, блять. Рискуем, рискуем. Дай обычном открытии. Возможно, глупо. Да зря я на эти топ кейсы пошел. Хотя знаю, что они Сука, никогда особо не дают, прикинь, сейчас джекпот И ширпотреба, ой, блять, 23к было, однако мы все с тобой про ли Ну реально, ну ничего годного, ну типа квамаринка 16 тысяч, ну да, круто, блядь Как ее потом продавать на охоте Бладспорта, нихуя больше не выпадает Обидно, слушай, фастом может это что, это, блядь, наеву со мной происходит или во сне? 16 тысяч было, 8 тысяч осталось, ничего не дропается. Ну, чё то какая-то херь. Должно, по идее, блять, реально, смотри, один шир падает. Какой-то пиздец. Ну, хуй с ним будем пробовать. Если ничего не выведем, значит уже ничего не выведем. Блять, ну но... еще и с паузой проебался, еще и с топ-кейсом, блять. два сайрекса, они могут стоить. 7 тысяч нормально, кстати. Неплохо. 12 куск куск кусков на балансе. Я уже заговариваться начал. Но хочется реально что-то годное вывести. Вот крайний ролик по Изику он не особо там прям что-то сыпало. Здесь вроде бы как оно начало насыпать, и пиздец, и все пролетело, и, блядь, Бизон с говном всяким выпал, хамелеоны, ну, 3К, ладно, окупились и нормально, 13 тысяч на балансе, но хоть чуть-чуть, оно нас бустануло, и на том спасибо, вот, э, хочется зайти на, на живые кейсы, как бы... Азимов, кстати. Азимов вот тоже может стоить денег. Вопрос в качестве этого азимова. 3 600, да, неплохо. Плюс тут МК, плюс тут хамелеон 5 кусков. По итогу. Короче, давай еще 10 изи тайных, и потом откроем 20 перчаток и 20 ножевых кейсов. Денег в теории должно хватить. Может, что интересное выпадет. Камелеон, блядь, глок. Ну, ну, помойка. Ну, дождь из пуль вывезет, нет, 1800, в принципе, более или менее. 14к на балансе. Так, но ну мы, блин, мы не сможем открыть 40 кейсов, в общем. Ну давай, ладно. 10 ножевых, 10 перчаточных, и потом, если что, на тайной. Но сегодня вот, ну, как-то оно, блядь, меньше сыпет. Убрали кейс, мне повезет. Мой любимый кейс, на котором я постоянно фармился. И пиздец. И вот не знаю, теперь что открывать. А кейсов с схожим ценовым диапазоном тут, блядь, нету. Верните кейс, мне повезет. Админ изика. Ну это вообще жесть. Нахуй вы его с... убирали с игры, хотел сказать. С сайта. Убирали, блядь. Ну нихуя не выпадает. Это Это что за пиздец? Изидроп. Я вот раньше я понимал, как работают шансы, но сейчас что-то не особо вдупляю. Типа выпало. Ну, ебать. это, откровенно говоря. Азимов выпал на сколько там? На 23 ну. Бля, ну там хуйня была. Ну, типа, паквамаринка за 16, ну ёбаный. Ну, че это за шутки? Ладно, 2 две, две тысячи на балансе. Блять, вилд Кстати, он может дорогой быть. Сколько? 7000 заебись. А тут еще огненный элементаль, дорогой, охуенно. 7к выпало. Так, 9к. Бля, ну это мало. Вот, сука, мне нужен кейс, мне повезет. Его тут нет. Это это облом-обломоч. Прям пипец. Глок, э, блять, всякая хуйня. Ну вот, ну шлак все начал падать. Ладно, 2700, окупились. Почти. 9000 на балике, а сборные кейсы. Они оставили или они их тоже убрали Я вот немного проебался с этим моментом Ну да, сборные кейсы они оставили Фарм кейсы, улын кейсы Блин, ну типа в сборку может какую-нибудь интересную собрать Ну потому что мне нужен кейс, мне повезет Его тут нет, блять, что открывать Кейс сахара стоит 500 рублей, они цену подняли Ой, слушай, они цену подняли на кейс сахара? Охуеть, 10 кейсов 5 тысяч. Ну, окей. Интересно. Раньше что сахар, как, ну, стоил подешевле. Может, сейчас выпадать будет поинтереснее? У тебя, какая-то хуйня. А 6 тысяч нормально. То есть, по факту, они заменили кейс «Мне повезет кейсом сахара», просто бустанув на нем цены. Я немного не понимаю этот момент. Ну, посмотрим сейчас. Посмотрим. Так, это все пролетает. М какая-то выпала. Блядь, 2 800. Хуй с ним. Давай еще 10 сахара. Охуеть, 10 сахара 55 тысяч рублей. Что-то прям дорого. Ну, еще с учетом, что дроп говнище какое- Тут, ой, это интересно. Это дорого? Это 5000. Немного окупили, блядь, ну, типа, хуй знает Кейс мясника, кстати, в цене не поднялся То есть из кейсов ютуберов, ну, кейс сахара Они бустанули, причем охеренно Кейс шока, кстати, 400 рублей стоит Но он такой байтовый, хуй, хуй знает У меня почему-то на хуй знает пропёрло Я не выспался, я сижу в такая. Короче, пробуем, 4К 10 кейсов Хер его знает, что выпадет Дигл, кстати, дигл неплохо, а ВП неплохо, блядь 2000, ну пиздец, что? Я не понимаю, как работают шансы, блядь Давай попробуем, браво 40, 40 рублей, ёпта. Ну, ладно, это браво-кейс, тут нечего с него брать Пробуем сахар, он стоит 500 рублей Напоминаю, что один Вот это вот E-coin Это 10 рублей, поэтому он стоит 5000 рублей, то есть каждый раз умножайте На 10 и получите прайс Блять, азимов, кстати! Сколько? Ебать, нормально, нормально 5000 азимов, 3000 сайрекс, но азимов Мы пока оставим, чтобы хоть что-то было Потому что, ну, что-то пиздец какой-то происходит И на балансе остается 5900 Ну, не особо фарти, то есть поначалу оно как-то на Навыдавало, и потом все, по пизде пошло Ладно, хотя бы Азимов у нас есть уже неплохо. Еще один Сарекс. Слушай, ну с кейса начало падать. 4 700, То есть, ну по факту кейс мне повезет, заменился кейсом Сахара. Просто, ну, на нем буссунули цену. И опять же, по скинам тут скинов... Меньше, которые именно фактически могут выпасть Чем было в кейсе, мне повезет 2500, кстати Ну все, мы въебали здесь все, что возможно Давай еще 5 кейсов Ну, блять, пока что только Азимов Но этого мало Это все-таки ролики по Изику И Азимов это реально мало Один Сайрекс, пиздец 3000 он стоит, насколько я понял Да, 3000, окей, хорошо, неплохо Хорошо, неплохо, охуенно 5 кейсов, поехали Ебаный сахар, выдай что-нибудь, пожалуйста АВП распространение улетает в топку, блядь. И... Ну это пиздец. Да, албереты, по-моему, дешевые, Блядь, ну да, это 400 рублей. хуйня какая-то. Один кейс остается. А, у нас еще косарь 600 на балике. Нихуя не один кейс. Это как минимум три кейса. Уже поинтересней. Блядь, наемник. Ну это пиздец. Ни к селу, ни к огороду. Давай что-нибудь другое. Так, три кейса у нас, да, у нас хватает. Блин, интересно. Вроде бы подняли цену. Но, блядь, дешевых ножей тут, типа, нет. То есть, если с кейсом мне повезет, могли какие-то ножики выпасть, потому что, типа, там была адекватная э, стоимость. Этих ножей, ну то блять тут они не выпадают. Попробуем еще раз. Изи тайная, блять, с него тоже не сыпется. Короче, ну азимов. Азимов выводить не солидно один. Ну это прям мало. Были все-таки ножики на 16 тысяч дигл. Сука, пусть ты стоишь много, пожалуйста. Косарь, неплохо, окупились и спасибо Блядь, сейчас а, началась рубрика С бомжа до ножа, ну типа, хочется вывести Азимов и еще что-то, но Азимов это прям совсем мало, Бля, 2 Мки эм А, 3 Мки, эм заебись, вот это, кстати, было бы Неплохо, <laughs> если бы там выпало Слушай, 2 500, оно нас Окупило, то есть 5 кейсов, еще Косарь у нас остается, нормально? Еще даже потом тайна сможем открыть, но главное Чтобы что-то интересное, бля, ну пиздец как, как стали работать шансы На моем аккаунте, я, блядь, не понимаю Ну типа, ну хуй его знает, такое еще Ощущение, что шансы урезали, блядь. Ну, потому что происходит просто, ну, вот такая, такой пиздец. Короче, по итогу у нас азимов за 5000 Короче, продаем, блядь, и хуярим. 10 изи тайных фастом. Это зря было, хотя Император выпал. Ну, просто уже фастиком хочется понять, блядь, как работают шансы. Это, ну, 9 тысяч не зря продали. Океанское побережье денег стоит. Ну, вот, смотри, опять сейчас бустанет меня до 1012. Пробуем, блядь, 10 ножевых кейсов. Кстати, хорошо, что лайфленту убрал, хоть не видно, а, что мне выпадает. И на том спасибо. Но раньше, типа, реально до 40 можно было дойти спокойно. Что произошло сейчас? Бля, ну, я вообще не понимаю. Смотри, 6 тысяч остается, мы открываем еще 10 ножевых, с тем учетом, что мы ничего, блядь, не И. И, и, и вот, ну, я не понимаю, что шансами, короче Бля, ну, типа, реально... О, ножик, ручная роспись Кстати, неплохо, он 1012-10 стоит, сколько? Да, десяточку стоит Касарь на балансе, ну, блядь, ножик есть, ладно Хрен с ним, нормально В целом, это нормально, но ну, более или менее Хотя бы уже не 5000 Десяточку сделали, и хорошо Еще и касик на балансе остался, и выпадает Бля, ну, такое ощущение, что нужно уже, наверное, все-таки вывести Но хотелось бы болять больше Хотелось бы все-таки больше Ну да, все, он ширп начинает выдавать Вернул лайфленту, может, что пользователь зайдем, что Здесь. Самое дорогое за сегодня че выпало коллажа за 16 тысяч. Кому-то нож за 49 выпадал, ну, конечно же, блять, не мне. Если мы фастом долбанем, ну, да, все, смотри, просто начинает меня брить. 30 рублей остается, я не знаю, что на эти деньги можно сделать, наклейку разве что открыть. Ну, да, ну, все, все, здесь, здесь уже без вариантов, хоть что-то вывести уже не жадничаем. Хотя бы десяточка, тоже деньги. Все остальное мы продаем, тут у нас соточка, в целом неплохо, и, в общем, тоже нормально. Наклейки, давай, сколько, ну, 4 фастом долбанем, что здесь, 6 рублей, блять, 60 тысяч. Три кейса. 40 рублей, бля, ну, ну, как-то, я не знаю. По итогу, типа, нож один, ну, этого мало, откровенно выражаясь. Короче, ждем, ну, ради интереса, чекнем Steam Price. Здесь он показывает примерную цену 9600, но в Steam будет дороже, мне прям интересно, сколько. Короче, в Steam нож стоит 20 тысяч. Ну, скорее всего, он стоит вроде 12 тысяч, просто, да, 12 тысяч. Просто выставили такую цену сейчас. Прикол в том, что, типа, вот, я открывал здесь еще на Изике, это, получается, когда было? Помпа за вчера. И тут еще один нож дропнулся, ну, в общем, неплохо, честно говоря. Кстати, вот это те скины, которые я должен буду дать подписчикам, но дать их можно после 19 числа. Тоже навыбивали им здесь неплохо, 4500, 2000, вот по поводу ножика, я не помню, МК точно им, 1600 калашек им. 150. Насчет вот этого калашка не помню. По-моему, это уже мой. А, или тоже кому-то из подписчиков. В общем, всем огромное спасибо за просмотр. Это был Человек. Вот такой нож получилось без Д повывести. Мало-мало, я в курсе. Но надеюсь, в следующем ролике все-таки заберем побольше. Всем спасибо. Человек, на связи. Лайкайте, просматривайте, комментируйте. А я буду продолжать вас радовать таким же крутым, годным контентом. Всем пока!